Компания VGS Holding открывает безграничные возможности для своих партнеров. Переходите на качественно новый уровень дохода с партнерской программой VJS. Партнерская программа компании VGS Holding предлагает вам мощный арсенал инструментов для пассивного дохода. Линейный бонус. Получайте фиксированный доход от каждого партнера, активировавшего пакет. Первый уровень ваших партнеров или лично приглашенные партнеры принесут вам доход в размере 7% с каждого купленного пакета. Приобретая пакеты на втором уровне вашей структуры, вы получите 3% с каждого купленного пакета. Третий уровень партнеров принесет вам 2% от каждой покупки пакета. К примеру, ваш лично приглашенный партнер приобрел пакет на 12 тысяч долларов, Ваш бонус составит 840 долларов. Если этот партнер пригласит еще одного участника, который также приобретает пакет на 12 тысяч долларов, вы получите 360 долларов. Приобретая пакет от 250 долларов, вы получаете доступ к системе рангов. Продвигаясь по карьерной лестнице, вы получаете бонус за достижение каждого звания. Полную таблицу рангов вы можете видеть на экране. Второй мощный инструмент для получения пассивного дохода — бинарный бонус. Бинарный бонус активируется при покупке пакета 250 долларов и двух лично приглашенных партнерах, которые также приобрели пакет на 250 долларов. Вы получаете бонус от общей суммы CV, накопленной в меньшей бинарной ветке за сутки. Первый партнер всегда становится в спонсорскую ногу, второй партнер становится в личную ногу. Активировав пакет от 1300 долларов, вы получаете возможность расставления своих партнеров в бинаре самостоятельно. При покупке пакета в 2700 долларов для вас открывается уникальная функция ⁇ Золотой треугольник бинара ⁇ Активировав золотой треугольник, вы получаете три дополнительных места в бинарном бонусе. Вы можете расставить своих партнеров в свой золотой треугольник, используя возможность выбора места. Пример получения партнерской прибыли в бинарном бонусе. Предположим, что вы приобрели пакет на 1300 долларов и за сутки в вашей левой ноге добавилось три участника с пакетами 1300 долларов, 2700 долларов и 600 долларов. За эти же сутки в правую ногу добавилось два участника с пакетами 6500 долларов и 250 долларов. Общее количество CV с левой ноги составило 1255, а с правой 2315 CV. По правилам бинарного бонуса вы получаете 10% от суммы CV в меньшей ноге. В данном примере меньшее количество CV в левой ноге, что означает, что вы получите 10% от 1255 CV, что равно 125,5 долларов. Приобретя пакет 2700 долларов и активировав «золотой треугольник», вы получаете два дополнительных места в бинаре. При аналогичном обороте в левой и правой ногах ваше вознаграждение составило бы вдвое больше, то есть 251 доллар. Партнерская программа vjs Holding стирает границы привычных лимитов дохода для всех своих партнеров. Зарабатывайте больше, используя весь потенциал партнерской программы VGS Holding. Станьте партнером VGS Holding уже сегодня!